Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Павл продолжает складываться, и сегодня мы с вами поговорим о том, что же за яблочки-то вкушал Адам в райском саду вместе с Евой. Такой странный, да, неоднозначный вопрос, но тем не менее он интересен тем, что ну, не все в Библии ложь, там переврано много, но моменты интересные есть. И спойлер, были яблочки, были, вкушал, да. И причем все очень-очень просто. Да, именно яблочки. Вот. Но смотрите, и кто такой дьявол, мы с вами узнаем. Вот. Это все один к одному. Вот. Смотрите, здесь самый интересный момент. Вот как раз все исследую через сны. Вот. Мы же по образу и подобию, мы создаем целые миры, как и Бог. Каждый-каждый Божий, ну, не день, наверное. А ночь? Во сне? Во сне нам снится сон, мы создаем мир, целый мир. Как мы его создаем? Ну, через образ, наверное, да? Вот. Как формируется сон-то? Через образы. Дело в том, что слепые люди снов не видят, они их слышат. Слышат, ощущают, да, тактильное ощущение. Вот. Насчет запахов не могу сказать. Здесь я просто не обращал внимания, поэтому не знаю насчет запахов. Но думаю, если внимание свое на запахи сконцентрировать, да, вот, то, думаю, будут запахи все же. Вот. Но мы сейчас вот именно об этом, об образах. Смотрите, кто там? Змей предложил Еве что? Яблоко, да? Яблоко. Так что это было за яблоко? Ну, наверное, уже очевидно, да, вы уже поняли, большинство из вас. Это глазные яблоки. Да, да, да. Наши глазные яблочки. Вот. Мы познали, научились видеть, ну, смотреть точнее, вот, скажем так, глазными яблоками. Это не щитовидка, это не Адамово яблоко, как э, некоторые могут подумать. Ну, тоже вроде яблоко, но нет. Дело в том, что там же Ева сначала ела, потом Адаму дала, да? А тут у нас только Адамово яблоко. А у Евы что, нету яблок, что ли? Нет. Именно глазные яблоки здесь имеются в виду. И вот через них мы формируем, соответственно, вот эти вот сливки материи видим. Материю создаем через глаза. Раньше просто, видимо, Адам мог видеть. То есть он мог формировать образы не через глаза, но как-то вот по-другому. Через глаза мы, кстати, видим э, забавные вещи, печальные, забавные, да, мы можем смеяться. Потому что сме слепые, они только имитируют смех, они не смеются. Потому что, ну а как они могут увидеть забавную вещь? Как? Если они с рождения слепые? Никак. Возможно, какой-то смешной анекдот, ну, когда они знают терминологию, может быть, вот. Но смешных вот этих моментов, которые мы видим а, в миру, да, вот, ну, там, животных или, да, или люди там забавно себя ведут, а, слепым – нет, это им. Вы им рассказываете эти моменты, да, какая белка забавная, они вас не поймут, просто не поймут. Вот эти моменты я имею в виду. А. И, соответственно, а, именно так мы и формируем сны свои через глаза, да. Возможно, повторяю, раньше Адам мог это как-то по-другому делать. И может поэтому его Бог-то и сказал, сейчас он еще плоды из дерева вечной жизни поест, и вообще как мы будет. И поэтому Израиль выгнал. Так что, друзья, как видите, все очень просто. Да, да, чуть не забыл, а кто же дьявол-то? А дьявол-то это и есть материя. И он, знаете, некоторые говорят, дьявол пытается... Убедить, что его не существует нас. Это его типа главная уловка. Да нет же. Как раз все с точностью да наоборот. Вот. С точностью да наоборот. Дьявол пытается нас убедить, что он существует. Что материя реальна. Что она существует. Что он не сон. Что он не сон Бога. По сути, дьявол это сон Бога. Я же говорю, пространство спит и ему снится. Вот этот сон. Материя снится. Потому что у нас во сне тоже же материя, мы там все ощущаем, но нематериально. Ни не сознание, ни не наш сон нематериален по сути. Также и здесь. В свое время мне запомнился один фантастический рассказ, когда один человек хотел найти аватара Бога. Ну, то есть он говорит, ну раз Шива спит, значит здесь у него в этом мире должен быть аватар. И надо этого аватара убить. И тогда Шива проснется, и этого мира не станет. Вот такой вот фанатик был. Ну и он в этом рассказе, он нашел его аватара Бога. Но он точно не помню, кому-то рассказал, или за этим аватаром следили люди, вот точно сейчас не помню. Но они, в общем, этого фанатика прихлопнули и сказали, пусть Шива спит. Такой чудесный сон. Пусть спит. Не надо ему просыпаться. Вот. такой вот фантастический рассказ так что если здесь аватар бога не знаю но я думаю почему он должен быть один я так понимаю мы все аватары бога вот. Ну но не боты же мы тут зачем делать ботов когда можно сделать нас всех и кстати во сне во сне если он не осознан мы же не понимаем кто мы да у нас ни памяти нет ничего там все естественно, все реально. Мы не задаем вопрос, почему происходит все так или иначе. Но там все реально. Но мы не понимаем, кто мы, что мы, как оказались, почему все происходит так или иначе. Вот осознанном сне, да? Вот, кстати, когда я себя осознавал, задавал ли я себе имя, кто я такой, вот я с одной стороны себя осознавал, а вот сейчас вот так вспоминаю, а имя-то я себе задавал, спрашивал, кто я. Но я понимал, что да, я вот там-то, там-то сплю, там-то у меня кровать, я лежу на ней. Все это я прекрасно осознавал. Вот. Но тем не менее, тут еще не паханое поле для исследований на самом деле. Вот. Там много интересного. Вот. И когда я просыпался из осознанного сна, просто ты медленно открываешь глаза, да, и вот ничего не меняется. Ну, то есть ты. Ты в сознании то есть сознание но вот там не надо ни глаза протирать ни умываться все ты уже готов все ты ты действуешь все там нет такого что ты переходишь от сна в бодрство из осознанного сна возвращался просто вот открываешь глаза и все и видишь этот мир как бы из того в этот вот как-то так вот. никакого заспанного чувства нет ну на этом Уважаемые автономные лица с нетрадиционной пищевой ориентацией стоп и до следующего видео.